В радинерингре в школе Арктика, которая любезно предоставила помещение для занятий, был проведен семинар по переводу Библии на евентийский язык. Конечно, перевести всю Библию сложно, поэтому начали работу с перевода библейской поэзии псалмов, в которых выражены глубокие чувства и переживания. Руководителем семинара была магистр богословия из Института перевода Библии в Москве Ану Маннерма. Главным же редактором перевода на эвенкийский язык и руководителем является Надежда Яковлевна Булатова, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук, носитель и знаток эвенкийского языка и культуры. Участники семинара, хорошо знающие и пропагандирующие эвенкийский язык и культуру, были из разных уголков России и Якутии. Из далекого Таймыра приехала Татьяна Васильевна Болина. Болина, это я по мужу, у меня муж Энец. Вот. И, а я сама родом, из, я из рода Хукачар. Хукачар – это топорики, крепкие люди. Вот, Хукачары вот мой дедушка Хукачар, кочевал через горы Путараны. Раньше Хукачары жили на Агате. Были богатыми оленеводами. Но мой дедушка на Гантайском был простым рыбаком. Оленей у него не было. Отец у меня был председателем сельского совета, председателем колхоза. Мама тоже работала в сельском совете, кассиры, тогда У нас в Дудинке был такой технику назывался он «Школа колхозных кадров». И они там все получали образование, вот та же Винке особенно стремились к этому. Но я очень часто ездила к своей бабушке. Бабушка у меня кочевала со своим мужем, он возил экспедиции по горам Патарана. Вот. А дедушка мы же, у нас вот прямо недалеко от поселка есть такой огромный камень, который называется ска, Священный Камень Венков. Туда вот мы ходили всегда, поклонялись этому камню, просили что-то. И вот как раз вот над этим камнем были, стояли чумы рыбацкие. И там жил мой дедушка. Можно было всегда дойти пешком. Вот. В настоящее время теперь там у нас наше родовое кладбище. Но закончила я Игарское и получила диплом. Я работала в поселке 33 года. В родном поселке 30 лет я отработала, преподав... учителем начальных классов, преподавателем ивенкийского была, языка была, преподавателем истории. Когда приехала в Дудинку в 2003 стала работать в Таймырском колледже, там я работала воспитателем в общежитии студентов и преподавала овенкийский язык. С 2006 года я стала уже меня пригласили в Таймский дом народного творчества, так как у нас советков очень мало, а тем более вот у нас есть, конечно, свои как бы, медики у нас были, свои были эти специалисты были свои, но вот учителем так получилось, что я была одна, и вот пришлось вот это все на себя и Взять. То есть в Таймыцкий дом народного творчества уже в 2006 году я попутно работала ведущим специалистом винкийской культуры. И вот сейчас уже постоянно перешла работать, работаю вот в Таймыцком доме народного творчества, ведущим методистом по венкийской культуре. Что же делается для того, чтобы сохранить венкийскую культуру? Вот у нас вот только с 2006 года даже на Таймыре даже не знали, что там живут венки. Мы даже не относились вот бы как тогда раньше в советское время получали какие-то льготы, мы даже не могли относиться к этой культуре малых народов, потому что ну мы считались, ну, раз вы венки, вы с все это получаете, а тут мы уже считались просто вот, даже и не знали, что есть овенки. Вот с 2006 года я начала как бы заниматься, до этого я писала просто статьи. У меня мама была такая, она знала очень много сказок, она знала много э, интересного. Она говорила, Таня, слушай, пиши. Я много знаю, говорит, вот, о хороших людях я могу рассказать, я могу сказки какие-то рассказать. А было некогда, ну, значит, в поселке учителей, прочее. Мамочка потом, бабочка потом. Статьи я писала про Ахтаяское озеро, про эвенков писала, а уже вплотную в 2006 году занялась, и мы должны заниматься кроме этого, издательской работой, так как о хантайских эвенках вообще ничего не знали, к нам приезжал только в 1959 году Владимир Туголуков, написал очерк, а ученые к нам не приезжали. Во-первых, мы жили очень далеко и к нам было тяжело добраться. В 2011 году мне вышла вот маленькая книжка «Хантайские венки». Это была первая моя книжка. меня вот есть фотографии. Затем вышла... А сначала мне вышло имена хантайских и потаповских овенков. Потому что потапова тоже живут овенки, но они савреченские, из Труханского района. Вот, имена. Я даже не знала о том, что есть такие у нас были свои национальные имена. Вот. Случайно бабушка, вот, моего вочину, сестра, как-то сказала, черпановит. Я говорю, что это такое? А это имя. Значит, это человека звали, мужчину, значит, это искра из трубы вылетает. Вот такой он быстрый, шустрый был. Ну и вот, затем, вот недавно, потом у меня еще одна книжка вышла «Воды немнакар». Я там собрала детские сказки, ну, сказки про животных для, для детей начальных классов. Это было с управления образованием такая просьба. Издала вот такую книжку. Она на вингийском и на русском языке сказки там записаны. Ну и постепенно в течение всего этого времени готовила материал уже полностью о хантайских овенках, и вообще об овенках. И вот недавно вышла вот такая вот книжка «Путара Немгакар». Мы живем у гора Путарана на берегу красивого хантайского озера. И вот здесь собраны сказки, иллюстрировал эту книгу. Я уже года тренинг сотрудничаю с Салаткиным Сергеем. Это заслуженный художник Венкии. Вот он и вот такие красивые иллюстрации делает. Но в этой книге значит, у меня собраны хантазь, рассказы хантайских венков сказки собраны. Ну а так, как как можно обойтись Эвенка без загадок, без пословиц, без заповедей наших и ты, без наставлений. Естественно, этот весь материал, так как пользуемся тому все, хотя мы перешли через горы, уже живем как бы одни, нас очень мало, но мы соблюдаем эти правила, эти заповеди, эти наставления постоянно. Какие-то обряды у нас, обряды у нас сохранились, Обязательно. Угу. А теперь давайте перейдем к обрядам. Какие угу. обряды у вас сохранились? Вот, Какие-то а. праздники вы там проводите или нет? И при этом какие обряды используете? Обряды хантайские, вот чисто хантайские, так как я э, с Хантайского озера, э, я бы сказала, что у нас был вот этот вот камень большой, он до сих пор вот это огромный-огромный камень, больше вот этой вот комнаты. Даже намного больше. Мы туда ходили, туда приходили, в расщелины, положили что-нибудь, банеточки, пуговички, какие-то тряпочки. А когда уходили мы в лес, наши вот, даже мы сами ягоды собирали, обязательно тоже бросали вонетку, вешали, на дерево вешали тряпочку какую-нибудь, а еще были вот такие дельбички. у нас назывались они а дельбиры На веревочку нанизывались разноцветные тряпочки и можно было повесить хвосты пушных зверей но только не медведей и не волка все должно быть красиво черного цвета не должно быть и вот эти вот вешали это уже специально делали венки, когда уходили на охоту. И, естественно, у нас есть вот то же самое имты, кормление и почитание огня. Каждый раз, когда уходили, мы кормили. И гости, когда приходили, тоже кормили огонь. А когда гости приезжали, был у нас еще такое обычай. Вот олень стоит. Между прочим, такой обряд проводили на Тунгусском конгрессе. Вот у нас ведь был обряд. Вот так ставится олень. И вот с этой стороны хозяева, с этой, значит, гости, они сначала жмут себе руки, и только после этого обнимаются фамилия. Здорово. Да, значит. здороваются. Да. А сначала через олень они здороваются. То есть обязательно у нас был старик елагер Петр Михайлович, знаменитый рыбак. А Вообще род лагерь это были самые богатые олени И вот когда создавали вот эти колхозы, отели, вот один из этих братьев Елагиров отдал своих оленей для, этой, для этого колхоза. И при них служил, как бы был бригадиром, пастухом. А этот был, второй его брат младший, он был знаменитый рыбак. Они оба были орденоносцы. Ле, де наносили, и вот он обязательно ближе к весне проводил этот праздник, водил э, хоровод по поселку Йохарья, который в Красноярском крае, вот это видно. Mm -hmm. Ну, естественно, вот очень много было обрядов э, и наставлений. Мама мне всегда говорила, что это нельзя делать, так нельзя делать, и у нас было слово молумо. Старики очень бережно относились к природе. Лишнего с природы не брали, землю берегли, деревья лишние не э, не рубили. И говорили как? До и до индины. А ябкал, одёкал. Землю, на которой ты живешь, люби, береги. Вот. И вот это мы соблюдали. А еще э, Говорили как? Аги, боевопки, женщина создала мужчину, или как воспитала человека, мужчину. Вот. Ну и были вот, например, предположим, почитание к старшим обязательно. Ахдыва, а аявкал, одекал то есть надо было к ним очень. Я это видела, например, когда вот к нам приходили гости, она их сразу сажала за стол, она их кормила, она с ними очень ласково разговаривала, вот. И вот это вот почитание к старших, оно мне как в крови. У нас вот есть у нас, как бы в таймутском доме мы создали этнографическую этническую фольклорную ленгийскую группу ЮКТЭ родник. И у нас есть наша хантайская бабушка, наш так сказать, последний из Магикан, ей 80 лет, вот в этом году мы отмечали. Вот, когда она меня ругает, я ее слушаю. А мне тоже уже 72 года, года она меня будет. Когда она ругает, я ее всегда слушаю. Что скажет, то и буду делать. И вот это... И вот это вот, вот это, я считаю, почитание к старшим надо воспитывать в детях. Ну, я не скажу, что вы. мои дети тоже очень в этом отношении тоже. Они почитают старших, уважают. Вот. А вы сами какие-то песни индийские поют? У нас поющая наша вот эта 80-летняя бабушка, но когда надо, я пою. Вот приходят к нам туристы, у нас имеется вот такая площадка, Таймыцкая ойкумена. И там у нас стоит пять этнических чумов. Это долгане, немцы, гносаны, энцы и эвенки. И когда я их встречаю в своем эвенкизском чуме, я рассказываю про быт, историю про венков, а в конце мы когда выходим из шума, мы заводим хоровод, ее харь, и начинаем я пить. И я говорю, как, венк едет по тайге и поет, что видит, то и поет. И я тоже так же говорю вам. Вот вы приехали гости, вы, они обязательно их приводят сначала в Путараны. Это, говорю, наши горы венгийские. вот Я живу как раз там, где Хатайское озеро. И, и пою, то, что вот вы побывали в Путаранах, Путоранах, венки, где кочуют. А вы приехать со всей России. И начинает причислять название городов. Давайте споем, танцуем. Ну, им это нравится. Ну конечно. Татьяна Васильевна, да, да. а теперь немножко скажите, вот путараны это как-то переводится, или это просто какое-то такое название? Ну вообще путараны, это винкийское название. Даже э, Хантайское озеро раньше называлось Путарама. Ну, угу. вот. точно как это переводится, я не знаю, что это слово путе. И типа того, что вот как бы вот, что горы вот так, они же идут как. Это называется Плата Буторана. Они же такие вот, что такие, обрывистые, раз, и вот так вот сразу, типа вот это вот переводится. А еще вот у меня мы для школ, тоже как бы заказ управления образованием, мы сделали пятикнижье, пять учебников. Первый, это пять народностей, пять учебников. Первая часть – это быт и культура народов, ага, вот и книгу вот про речковую культуру речков всей России писала я, но ну, так как я одна в единственном числе, вот, но мне пришлось, конечно, много книжек э, пересмотреть, мне... Мне еще всегда, и я когда что-то пишу, всегда думаю, что про меня скажут там южные венки, что там скажут венки, венки там, или же э, Байкала. Мне всегда бывает как-то страшно, вдруг что-то я не то напишу. Ага. И, а вторая часть идет фольклор. И «Фольклор и линга, вторая часть, тоже я писала, но собирала тоже сказки, не только наши, а сказки всей России. Mm -hmm. вот кто вот, по Айогера, потом и южных, и байкальских, иркутских, и, вот, и «Загадки» тоже, вот это все вместе с Богом, вот такие книжки мы еще и mm -hmm. Скажите, а вот вашу книгу «Фольклор» Ну, можете нам какую-нибудь коротенькую сказку эти, Вы знаете, во-первых, это написано, эта книга написана на северном наречии хантайского говора. Этот говор как бы даже немножко отличается от венков венки. Вот И, да, но мне ученые как бы сказали, что говорит, надо вот так. Ну, писать именно так, чтобы сохранить историю, написать именно да, на вашем да, говоре. Да. Ну, вот я такой коротенький, коротенький. И такие сказки, между прочим, есть и у, други, у других оленков. Хулаки, Боел Такиевасо, Боел Нуганман Туитта, Хулаки Гунан, Бигунду Баладям, Аравахур Исасилдам, Минду Халкасана, Мабкалду. Халакасанма букалду, долбо девудзе, бояла лавон буре, долбо хулаки гурусу, арорва это отоелча, только са, бояла хурулда арорва и сидор, хулака, эй, я нам, хулаки асин, арор асир. Дун-даду и ела ар герам дал бидеры. Хулаки ор-арваты депчо, тук саса. Тук баял дук тук садибки. Баял ну улок буда. Лиса пришла в гости к оленеводам. Люди ее угостили разными блюдами. И лиса говорит, я вам помогу, посторожу ваших оленей. Принесите мне молоток, котелок дайте. Ночью надо будет поесть. Люди все едали. Ночью лиса пошла стеречь оленей. Наступило утро. Мужчины пошли посмотреть оленей. Приходят, лисы нет, оленей нет. На земле рога, кости оленей, лиса съела всех оленей и убежала. С тех пор лиса убегает от людей, а люди ее называют вружкой. Есть э, э, вот такая вот сказка, э, как люди обманули зайцев есть такая, где люди решили поесть зайцев, а раньше зайцы были как люди, у них были свои шаманы, и вот они решили сесть зайцев, пригласили как бы к больному, а шаманы пришли, и вот, а, а этот дешевый, который говорит больной, дверь закройте, говорит, ага. закрыли двери, и вот шаман начал шаманить, а люди, которые сидели, начали их убивать. Они не знают, куда деваться, а так как били их вот этой кочергой, коницы уже черные, саши, кончики ушей у зайчиков черненькие, но все-таки некоторые убежали зайчики, и с тех пор они от людей убегают, а когда их поймают, зайцы плачут и даже слезы льются. Наш Таймурский дом народного творчества выпускает вот такие календарики. Они могут быть в виде мамонта у нас выходил, в виде оленя, в виде чума. А это и то есть это вот одно где-то сказки всех народов там описаны. В другом орнаменты всех наших народов. Здесь три календа календаря. Древнейший календарь наш Общий Венкийский. Второй календарь – это календарь северных Венков. То есть это Венки, это Агата, это Татанчаны, это Хантайское озеро. Но оказывается, у нас в Хантайском был еще свой календарь, который показывал вот времена года. Вот, вот сейчас начало весны, конец весны, лето, зима. То есть вот так, и названия вот такие вот. Именно, например... Называется так вот, предположим, снег выпал, таять стало. Это одно время года. А солнце светит, там еще что-то показалось, это другое время года. Вот таким образом, вот, целыми предложениями. Есть одна сказка. Мы сейчас Сказку, которую еще по молодости сочинила. У нас вот так озеро Кантайское огромное, вокруг горы Патараны, и вот это наш огромный камень, священный камень ветков. А так как я все время туда ходила к дедушке, и естественно, мы все дети вот на этом камне сидели, и, конечно, обязательно что-то там оставляли. И вот у меня такие воспоминания сохранились. Я даже если думала, что вот когда-то вот этот вот когда вдруг война придет сюда, фашисты у нас камень так откроется, и мы туда войдем, а там такое царство богатое. И вот я сочинила как бы сказку, придумала, вот она тут есть. Но напечатала я его где-то только в семьдесят пятом году. А Москвы? India son átkam, egy picika nincs a vagbison. Növelnén, a létin, a javunk dél magtálda, ikonkín, a A javolda növel, bait konma, amogiba, бою не ванель бою давным-давно жила девушка хорошая красивая была ее все любили и старые и молодые она пела всем помогала полюбила она парня молодого парень был хороший охотник добывал оленя добывал уток они поженились там же жил злой плохой шаман он сам хотел жениться на той девушке, а парня решил погубить. Три дня он камлал, чтобы парень стал камнем, и вот парень превратился в большой большой камень. А девушка плакала, плакала, и от этого образовалось красивое хантайское озеро. А сам шаман превратился в горы Путараны, которые окружили это место. Таду, амутота, амут, тукте, ода, хантайской амут и Вот такой интересный собеседник и рассказчик Татьяна Васильевна Болина, «Эвенкийка из Таймыра которая все свои знания старается передать людям, своим сородичам, чтобы ивенкийский язык и впредь сохранялся на их родине.